Серебряный сундучок, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, сегодня будем красить сундучки, я скажу как же собрать много-много-много сундучков, больше чем даже я, чем даже остальные зубастеры, так что смотри до конца, сегодня мы узнаем, значит собираем сундучки, то есть как я их куплю, захожу каждый день, но это конечно мало, да, это мало очень, заходим э, в день, нужно заходить где-то 4 раза, хотя бы заходить чтобы получать всякие награды и ну сундучков точнее да рассчитывать время это первый гайд также второй гайд достижение заходим на награду вот скоро 20 монет этом бронзовую сундучок конечно можно купить вверх и будут вообще классно изумрудный изумрудный ящик ну это нужно успеть это миссии выполнять чем больше ключов тем и лучше так значит что ж еще? Вот заходим, значит, в уроп любую какую неважно, ускоряем этим. ящики кто не знал, то скорее. Угу. Дальше, значит, опа, у нас три достижения. Это тоже очень хорошо. Билетики нам помогают на скины накопить. Заходим, значит, в магазин. Там явно что-то есть такое ценное. Давай сейчас узнаем. Так, значит, подождите назад. Ну вот, как мы видим, специальное предложение. Монет, 300 монет, 8000. Монет нам уже на прокачку, а мы хотим сундучки, да? Монеты на сундучки нужно тоже копить. Так, кристаллы нужно тоже собирать. Вот, билеты. Можно купить еще сундучки. Так, 1800, ну там уже заканчиваются дни. Ну, в общем, если этого мало, то эм, ждите там 46 часов. Если тоже мало, то идите бой. Что он скажу, что еще тут есть? Так, не, ну есть кое-что, да, что еще есть. Заходим в сообщество, это сообщение новости, и смотрим обновление. Если появилось новое, заходим, смотрим, возможно, именно там что-то будет какая-то награда. Потом он принесла личное сообщение, если вы победите. Я там, конечно, кинул там заявку и жду, когда я выиграю. Конечно, мы не победим. Я так думаю, что нет, одним возможным и не так уж много очков. Потом посмотрим. Ну что, понравилось, хайд? Ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал, потом за ним еще рейдинг. А мы покатаем на катке на фазе. Давай на фазе. Так, давайте зайдем, значит, в мой профиль. Да, там тоже сундучок есть. -мо, я почему не сказал? Вот сундучок. Чем больше, тем лучше. Ну что самое главное? Когда мы доходим до 1000 у нас открывается еще золотой сундучок. Дальше какой есть, какой есть, о, изумрудный сундучок. На всех персонажах можно. нас самое больше всего собирают кубки это моль. У нее сейчас 1808 Вот ваш максимум был. Жалко, что золотой сундучок не дошел к нему. Ну и ладно. В общем, это классный был гайд. Кто смотрел ролик прям до сюда вот очень классно давайте так покатаем катки посмотрим что способен конечно не прокачан фазе но нужно качать его блин хотел изменить знаете что чай изменить соберем а знаете очень хорошо что я взял чай потому что могу бомбу взять чужую это реально круто так смотрим карта карту карту угу. с кем там сражаемся ни с кем или с кем -то. так там не с а у них кстати золотая Золотая бомба, как и у нас. Давайте соберем. Отлично. Ну что, давайте сражаться. Ну где вы там убежали, а? Это так что нечестно. Так, двойной удар. Бабам! Потом. Потом, идем сюда. Давай, давай. Опа-на! Оп. Дыды. О-о-о, блин, вы чем прикалываетесь? Стопэ, баба! Баба! Все просто вырубил. Шок, просто шок. Что за приколы? Всех вырубил, вау, бомочку, ну что лисенок похвастался а я думал, что лисенки это читеры, но оказывается их можно одолеть, слава богу, хоть их пофиксили. Значит, кого там еще нужно пофиксить фином? Я что-нибудь не... сегодня фин, хочу пожаловаться на финна. Покажите мне фина, если у меня одолеет читерским способом, то точно он читер. Точнее, перебор вы ему дали, хоть отнимите ему там копье, потому что копье и укус это все, вы проиграли. Вас там не защиты, нет, ну, может быть, да. Так, это пеппер. Все нормально. Нет, читеров. Так, тихо-тихо. Я снимаю, подпишись на канал, поставь свой лайкос. вы ну на... а ты снайпер? Что тебе скажу? Лари, я тебя боюсь. Та карта тем временем сужается. Да, а переначалом матч скоро будет. Там нужно ссылки в описании написать мой код. Какой-то реклама такая вот. очень ссылки в описании на мой сети. сети. Хоть там можно порекламировать. Меня почему бы нет там пока есть facebook есть ссылка на discord там куча видеороликов можно посмотреть на всех каналах наших да это не один канал вы а на канале риск старт почему бы нет да, на канале Risk. кстати чем больше лайков вы набираете тем чаще я роликов пока что я не роликов пока что там стоят три лайка ждем когда будет хоть больше лайков так вот, я выпущу до скольки а у них хожу скажу там бухает как стать ютубером по игре зуби угу. и вы не ждайте до скольки вы наберете если хорошее количество то да я продолжу знаете мне нравится брюс убивать <laughs> на автомате убиваю его так берем значит щит так так так ну кого там Не, ну он пасный, ну, ты где? Опа, напался. Попался, ну иди сюда. Дыдыщ. Так, конечно, можно было бочку. Ну ладно, мы так мастерам. Значит, на кого напасть, ага, можно? На Пеппер. Ух ты, Фази, Фин, Фин. Я хочу Финна сначала урубить, потому что Фин читер. Не, нам все равно, Фин, ты, ты кусаком. Фин кусака, Фин кусака. Все, все, все. Пеппер рвать ему. Так, раз, два, три, где четвёртый, кстати? Так, вы вырубили кого-то? А, вон он. Пеппер, ну так некрасиво. Пеппер, нет, нет, нет, Пеппер. Нет, нет, опа-на, оп, оп, оп. А, тут Фаззи, тут Фаззи, а, вырубает. А, блин, пока Фаззи. Ах ты такой, вы, блин, вы чё прикалываетесь? А ну, где-сюда проучить хочешь? А! Выиграл, выиграл. А! У меня выиграл. Как этот мелкий выиграл меня? Ну всё, сейчас я его проучу. Первое место занял. Нет, я бы хотел первым местом. Мне нужно для ролика, а тебе только для развлечения. Это три кубка, мне не хватит. Да, ну ладно, всем спасибо просмотр. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск. Сейчас будет меня хейки в комментариях. Будем игнорить. Всем удачи, всем пока. Ссылочка на канал в описании. Ставьте там дизлайки, кто нам хочет, ой ой ой ой Нас не победить этим. <свят> <свят> <свят> Кстати, чем больше лайков вы набираете, тем чаще его здоровы. Пока что я не осторонний. Пока что он стоят для Ждём, когда будет хоть больше лайков. Вот так же. Я выпущу до скольки ауди, ауди, ауди, скажу там был гайд, как стадикюберам по игре зубы и вы не ждаете, до скольки вы наберете, если хорошее количество, то да, я продолжу знаете, мне нравится блюз убивать на автомате убиваю его, берем, ну, кого-то он опасный, так я. Опа, напался. Попался. Ну иди сюда. Так, если можно было больше, ну ладно. Мы так мастерам. Значит, на кого напасть? Пеппер. Ух ты, фази Фин, Фин. Я хочу Фина сначала рыть, потому что Фин читер. не нам все равно. Фин, ты кусака. Фин кусака. Фин кусака. Все, все, все. Пеппер, Давай Тиму. 2, 3 где четвертый кстати на угору билького пеппер надо ну, как не красиво Пепер. нет нет нет нет папа. нет нет нет нет нет нет оп нет нет нет тут нет нет нет а, нет нет нет